что те люди, которые присоединяются ко мне в команду, все мои платные курсы, которые до были и в будущем, которые я создаю, все мои партнеры получают бесплатно. И это очень крутая мотивация для того, чтобы присоединя... присо... присоединиться. Поэтому все очень круто. Ну, если можете это сделать, сделайте, если нет. Как бы не особо напрягайтесь по этому поводу, потому что есть очень много других способов продвигаться и развиваться. Вот. Oh, oh, oh, oh,